Смотри, смотри на меня. Я очень проста за прочтение своего стиха. Я знаю, лайков не будет никогда. И это не беда. Спросить не хочется у вас всегда. Ведь мой контент ерунда. Ведь тут даже нет интереса для вас. И легкая подступ у вас от меня. Эй, вы еще не устали от меня? Тогда я продолжаю писать еще веселее для вас.